Шанс, ты звезда. У нас есть еще один замечательный гость, основатель и солистка авторского музыкального проекта Флэш Мадга, поэт, композитор, певица Елена Кожевникова. Встречайте, друзья! Если играли, автор я, Елена Кожевникова, композитор тоже я, Елена Кожевникова. Играли с тобой, играли Так снова раньше Друг друга знали Легко и просто Совсем несерьезно Летали Когда-то Глазами пересекались, Когда-то Приветами обменялись Так повстречались И разбежались Не попрощались В голове Через сентября Вечная музыка Происходило все не зря Знаешь наверняка Кружила шелтая листва Я помню все твои слова Каждую нотку Голосом звуки Ты говорила А мы играли с тобой Приходите все на наш концерт, ребята, у нас играют в группе три настоящих живых кубинца. поэтому это будет очень-очень интересно. Приходите.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 Соло Вячеслава Кожевникова только что звучало. Спасибо большое. Спасибо. Браво. Спасибо огромное за ваше исполнение.